Вот у нас импровизированный стенд, в который налита обычная вода из водопровода. Сейчас мы погрузим шину в эту воду и посмотрим, сохранит ли наша пила работоспособность. Пробуем. Смотрим, на днище видим капли. Также небольшое количество капель попало в воздухозаборную решетку. Шина пильная также в воде. Со стороны крышки шины тоже везде вода. Еще раз запускаем, а потом будем разбирать. Ну а сейчас начинается самое непредсказуемое. Даже я не могу предположить, что сейчас с этой пилой может случиться, потому что мы погрузим воду ее полностью, включая кисть моей руки. Останется ли после этого рабочая пила? Есть предположение, что да. Останется ли после этого рабочим аккумулятор? Никаких прогнозов дать не могу. Но это похоже на максимально приближенные условия ее эксплуатации в воде, потому что когда мы... Занимаемся экстремальным подъемом на лодках. Мы точно не будем разбираться, как мы ее будем в воду погружать, а возможно даже мы ее уроним полностью в речку. И вот сейчас мы этот весь процесс моделируем, пробуем. Пила сделала один оборот и также остановилась. Из ручки выходит воздух. Больше ничего не происходит. Пила не заводится. Продолжает лежать в воде, я ее отпускаю полностью. Мы видим, что частично еще происходит выход воздуха. Переверну, покажу светодиод. Чуть-чуть пришлось замочить рубашку. Светодиод продолжает гореть, сигнализируя о том, что электронные цепи аккумулятора в рабочем состоянии. Ну, я думаю, что в обычных условиях, точнее в условиях использования на природе, за это время уже пилу, скорее всего, достанут из воды. Поэтому мы тоже достаем и смотрим, что с ней будет. Пила примерно в три раза стала тяжелее. Это видно по количеству выливаемой из нее воды. Вынимаем аккумулятор. И хочу заметить интересную особенность. Просматривая вентиляционное отверстие аккумулятора, Мы видим, что, скорее всего, вода туда не попала. То есть, возможно, вот эти защитные сеточки, которые стоят в отверстиях, разработаны так, чтобы не пропускать воду. Нажимаем кнопку. Кнопка индицирует рабочее состояние аккумулятора. Но тогда у меня есть предположение, что она сейчас после слива воды запустится. Ставим аккумулятор на место. И пила работает. Прекрасно работает подача масла на цепь. Все полностью поворачивается в рабочее состояние. После этого я могу сделать только один вывод. Ни одна другая цепная пила вам не позволит, конечно же, провести такие эксперименты. И тем более, если вы будете опасаться за работоспособность вашей пилы в экстремальных условиях, когда нужна высокая надежность инструмента, пожалуй, это единственная пила, которая вам сможет это дать.